Я Владимир Малышев, здравствуйте! Сегодняшняя тема баланс познания. Очень часто мы пытаемся исследовать внешний мир. Кто-то пытается больше познать людей, кто-то путешествует, кто-то глотает тоннами литературу, грызя в гранит науки, кто-то удаляется в творчество, в любой поиск люди, как правило, стараются объять необъятное, не начав. Любой из поисков с самого главного с самого себя. Прежде чем познать мир внешний, познай свой внутренний. Это золотое правило говорит о том, что прежде вы должны обрести истинную цель и свое предназначение, понимание того, Ради чего все это? Ради чего бьется сердце? Ради чего столько именно ударов в минуту? Ради чего столько лет? Какая польза? Какие будут итоги, Какие плоды вам и жизни, и людям принесет ваше движение вперед и вообще ваш путь. Чтобы познать себя, нужно разобраться с постановкой задачи. Вы должны ясо, ясно осознавать ту цель, ради которой вы живете. Это не приобретение автомобиля, это не новый дом, не рождение детей. Это есть почти у каждого. Это лишь начало пути. То, что у вас есть ребенок или вы воспитали уже двоих, у вас есть автомобиль и роскошный дом, значение это не имеет никакого. Это лишь первая ступень, на которую вы только шагнули всего лишь одной ногой нужно подумать о более высоком, о более глобальном, о более духовном, когда вы обратитесь к себе, либо к Богу, либо к Богу как к себе, либо к себе как к Богу, значения не имеет, вы должны себя услышать. Познайте свой мир внутри, попробуйте попутешествовать внутри. Зачастую те люди, которые сперва начинают путешествие по своему внутреннему миру, которое, по сути, является более увлекательным, чем путешествием по миру внешнему, они приходят к абсолютно рациональному решению и абсолютно закономерному решению, что самое важное, самое бесконечное и ценное находится внутри. В вашей душевности, в вашем духе, в вашем сознании, в ваших мыслях, закрыв глаза, который может вас занести куда угодно, на любой клочок планеты, либо в любой промежуток времени пространства нашей Вселенной. Посему тот человек, который сначала постигнет себя, свой внутренний мир, он будет более безграничен, более свободен в мыслях, в суждениях, в мировоззрении. И лишь после этого, когда вы осознаете, когда вы поймете, свое предназначение, свои цели, свой внутренний мир. Начинайте расширять рамки, начинайте разбирать и убирать границы. Вот тогда мир внешний, наш общий мир станет более интересным, он будет более глубок, более ярок, его будет гораздо интереснее познавать с познанием того и с осознанием того, что вы проснулись, что ваше сознание уже не спит, что вы другой, что вы больше всего того, что имеете, и больше всего того, что видите и того, что есть. Ибо ваше сознание – это энергия, единая, это безграничье во всем, это абсолют, это познание себя как часть мира, и после таких слов, когда вы себя произнесете и осознаете то, что вы произнесли, вряд ли вы сильно захочете распылять себя, на те ненужные вещи, которые мы часто оскорбляем свое существование, тратя безумные деньги, время, силы, свои годы, нервы на приобретение тех вещей, которые гниют, ломаются, портятся, либо их воруют. Вы вдруг почувствуете, что под ногами земля вдруг преобразилась, люди стали другими, сущность изменилась. Вы почувствуете, что вокруг появились формулы и смыслы. Вы вдруг увидите совершенно все в ином цвете и поймете, что вы рождены для другого, что ваши цели, как правило, идут в разрез с общими целями того общества, в котором вы живете. Поскольку цель нашего общества современного – это потребление. Мы лишь едим, потребляем и обновляем съеденное и потребленное постоянно. Это процесс, как вечный двигатель, пока живешь, пока и потребляешь, пока хочешь и требуешь от себя и от людей. А мы попробуйте проснуться, изучите себя изнутри, а потом принимайтесь. За мир внешний. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.